Собираюсь участвовать в новых торгах активы госкорпораций, присмотрел автомобиль. Что можно ожидать нестандартного от конкурсного управляющего и вообще от ситуации в процессе? Перед тем, как приобрести объект, запишитесь и сходите на осмотр. Для этого обратитесь к конкурсному управляющему, и он организует осмотр объекта. Чтобы не возникло ситуации, когда вы приходите посмотреть автомобиль, а вам не дают ключ, вам нужно заранее обговорить с КУ время и место осмотра. Для этого сделайте официальный запрос на почту КУ, чтобы вам прислали документы по объекту. Иногда конкурсные управляющие уклоняются от ответа или не высылают все необходимое. В такой ситуации обращайтесь в организацию, контролирующую этого конкурсного управляющего.